На протяжении многих веков ученые всего мира исследуют космос, изучают тайны планеты-звезд, делают величайшие открытия, но вопросов меньше не становится. Одной из загадок космоса является пояс астероидов. Это скопление частиц различной массы и диаметра, вращающихся вокруг Солнца по собственным орбитам. Хотя на первый взгляд их движение хаотично, расположим пояс между Марсом и Юпитером. Первый астероид был открыт в 1801 году, итальянским ученым Джузеппо Пиатти и получила имя Церера. Позже, в 1802 году было обнаружено еще одно небесное тело на том же расстоянии от Солнца, а в 1807 еще два. Когда таких объектов насчитали больше ста, астрономы начали строить гипотезы относительно возникновения пояса астроидов. Одной из них была гипотеза о том, что на этой орбите существовала планета, которая разрушилась миллионы лет назад из-за столкновений с большой кометой. Ей дали имя Фаэтон, с которым связана греческая легенда. Легенда гласит, что Фаэтон был внебрачным сыном бога солнца Гелиоса и нимфа Климена. Однажды божественный ребенок решил доказать всем, со... всем свое родство с Гелиосом. Он выпросил у отца звездную колесницу, в которой тот же ежедневно объезжал небосвод. Делиас предостерегал сына об опасностях на пути колесницы, но Фаэтон был уверен в своих силах и не внимал наставления. Сел в небесную полоску, он отправился в путь. Отец предупреждал беспечного сына. Звездные кони несли Фаэтоны в небесную высь, освещая мрак. Неведомая высота кружила голову, даря ощущение абсолютной власти. Но неопытный возница переоценил себя. Он не удержал поводья. Бесконтрольные скакуны ринулись вниз, поражая огнем все на своем пути. Земля заплала пожаром. Богиня Земли Гея в отчаянии обратилась к царю Олимпа, прося прекратить бедствие. Зевс уступил молитвам несчастный и поразил молнией огненную колесницу. Звездная ладья разлетелась на тысячи осколков, а молодой Фаэтом погиб, упав в реку Эридан. Впоследствии тщательное изучение астероидов заставил астрономов отказаться от гипотезы о Файтоне. Они выяснили, что объекты в поясе имеют различный химический состав, а значит, не могут быть частью одной планеты. На сегодняшний день ученые полагают обратно. Астероиды являются частицами, так и не сформировавшейся из сильного гравитационного поля Юпитера планеты, но, возможно, и эта теория со временем потеряет актуальность.